Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! Посмотрите, какую красоту и вкусноту можно приготовить из обыкновенного замороженного кефира. На мой вкус, это изделие гораздо вкуснее творожных запеканок, сырников и чизкейков. Оно легкое, воздушное, вкусное, сытное, простое в приготовлении. Хорошо сочетается с фруктовыми заливками, жидкой карамелью или растопленным шоколадом. Для этого рецепта я использую кефир. Его нужно заморозить, а затем разморозить, чтобы получить аналог сливочному крем-сыру. Для этого кефир жирностью не менее 3% поместить в морозилку до полного застывания. Затем извлечь замороженную массу из упаковки, дуршлаг или сито нужного размера застелить чистой марлей и поставить туда кефирный блок для разморозки. Я оставляю эту конструкцию на всю ночь при комнатной температуре. На утро, когда кефир полностью разморозился, с него стекла сыворотка и получилась вот такая сырная масса. Довольно плотная, но мягкая консистенция, которая хорошо держит форму. Ну а теперь непосредственно рецепт. Яйца хорошо взбить с сахаром и щепоткой соли. Добавить к ним приготовленный нами крем-сыр. Довести всю массу до полной однородности. Влить в эту смесь сливки и просеять туда же муку. Замесить тесто чуть гуще, чем на блины. Пергаментную бумагу смять в ком и распрямить. Так она лучше застилает форму, в которую мы зальем полученное тесто. Я немного смазываю бумагу растительным маслом, чтобы запеканка наверняка не прилипла. Запекать изделие в разогретой до 200 градусов духовке 35-40 минут. Ориентируйтесь строго на свою духовку. Знаете, что готовое изделие выглядит вот так. Оно трясется, как желе, и это нормально. Отключите духовку и оставьте запеканку до полного остывания духовки. После чего само изделие должно полностью остыть, прежде чем вынимать его из формы и дегустировать. Я вам всем желаю удачной выпечки и говорю «Бон аппетит» и «Абьянто».